В этот день Иисус родился, Оглянулся, удивился. Как же люди жили раньше В море зависти и фарш. Все решил он изменить, Научить народ любить, Уважать и доверять, Пищу с бедным разделять. И я тебе желаю впредь Веру в Бога в сердце греть. И счастливая звезда Пусть ведет тебя Yeah.